Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный, и сегодня у нас новое видео по Майнкрафту. Некоторые могут спросить, где я нахожусь, Не, а я вам могу спокойно ответить, это новый сервер, который под, называется Dirm Woodrock. На этом сервере сейчас я как раз нахожусь, если что, чтобы на него попасть, надо будет пройти набор, либо на него могут попасть именно те, кто играл хоть раз на Дирме. Конечно же... Есть, будут еще набор на этот, на любой, и этот сервер, не этот, но все же. Объясню, почему я записываю вообще это видео. Хочу проинформировать некоторых, потому что не все знают, что у нас открылся Dream Rock, И может быть, что в ближайшее время я просто его открою для всех, что просто покажу вам всем айпишник, чтобы было больше людей. Пока что мы развиваемся полностью на спавне. Надеюсь, уже в ближайшую эту неделю мы все-таки сможем уже убить дракона. Все же, вот, строим дома... Домик наш основной, добываем жителей и так далее. Но, ребятки, все же нужна для каждого своя помощь. Все же итоги набора были. Можете уже посмотреть прошлое видео, которое выходило где-то несколько дней назад, даже. И там все полностью итоги, кто победил, кто попал на дирмбедрог, даже кто попал на дирм этот. Значит, есть, конечно проблемы, по которым мало кто играет, здесь я объясню почему. Первая и основная проблема, что, оказывается, я, мы все, я вот честно думал, что э, DIRM, ну, Бедрок будет работать так, что, типа, в любом месте, в любое время ты сможешь зайти даже через мобильный интернет. Но, оказывается, что ты не можешь э, зайти на сервер под мобильным интернетом. Нужно только Wi-Fi. Поэтому, как я понимаю, из-за этого меньше играет. И еще по одной причине, из-за того, что на телефоне неудобно играть. Я сам, честно скажу, не очень уже привык телефону я где-то 2-3 года играл уже полностью на телефоне весь Майнкрафт полностью на телефоне только был и все-таки вот за это время можно реально очень сильно отвыкнуть дождик пошел ну и фиг с ним. Очень сильно можно отвыкнуть от игры на телефоне Не знаю вот надеюсь будет больше можете уже реально мне поддержать если реально хотите то можете зайти куда-нибудь в мою группу может быть мы реально откроем просто для всех бедрок И сможет на него кто угодно заходить Просто из-за того, что играет 2-3 человека Реально не очень хочется его держать так долго Например, просто у меня был план, что типа реально эм, Я открою бедрок И у нас сразу, ну сколько сможет Хотя бы человек по 10 будет в день играть Честно, у меня вот такая идея была, что реально по 10 человек в день будет играть Но оказывается, что реально, если у тебя включен мобильный интернет То он сервер тебя не пропускает тупо Тебя не пропускает ни сервер, тебя не пропускает Майнкрафт. Тебя просто тупо пишет типа, э, нельзя зайти, нужно только через Wi-Fi. И это, в чем прикол, я даже не знаю, как устранить. Если не знаете, конечно, как это устранить, то можете, конечно же, мне написать, пожалуйста. Я всем расскажу, как это правильно устранить. Может быть, реально всем смогут так играть. Мои шансы его больше сделать маленькие, потому что я чую, что даже если я буду сейчас снимать вот по нему видео, по другим, э, ну, типа другим серверам что будет все равно мало набираться на нем просмотров на этих видео по именно бодроку, так как... Хотя... телефонный бодрок, как я знаю, удобней, из-за того, что реально просто ты сидишь, ничего не делаешь, и спокойно у тебя и на телефоне можешь спокойно, я думал, реально будет больше, будут играть на телефоне из-за этого. Но оказывается, что люди у нас такие, что им удобнее играть на ПК. Ну, конечно, да, удобнее на ПК играть, потому как... Мышка, клавиатура сразу же, а там телефон, еле-еле вот так двигайся, двигайся и все. Ну надеюсь все же будет кто-то играть, мы пока что здесь основ... только основные играет 4 человека, 5-6, мак... человек максимум на нем, на этом сервисе сейчас играет. Надеюсь, что будет больше, очень сильно надеюсь, что будет больше уже играть. Может быть, хотя бы будет играть уже по 20, по 30, ну это в ближайшем у... будущем, надеюсь. И Еще для вас одно скажу, что если реально на нем очень так будет мало играть, то после Нового года, когда у меня закончится оплата после Нового года, я просто этот сервис закрою. Мы просто отслужим тогда один сезон, посмотрим, как он будет. Если будет реально так мало, то будет реально. Просто его тупо я закрою. И все, кто на нем играли, конечно, спасибо вам будет огромное, но все же, если будет так мало играть, то мы его, да, закроем. Ну, ребят, э все, что я хотел, такого прямо основного вам про быдрок э сказать, я сказал. Если вспомню какие-то темы, можете писать также в комментариях насчет Бедрок. Может быть, реально какие-нибудь темы там также поднимем. Ну а с вами был Интересно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Ребята, а я вот сейчас только вспомнил: спустя, наверное, 10-15 минут после съемки, то, что уже в эту субботу, либо в эту пятницу. Наверное, больше в субботу мы пойдем убивать дракона. Поэтому ждите стрим по быдроку насчет убийства дракона.